Всем привет! Меня зовут Сергей, с вами проект Инфосайт. И в сегодняшнем видеообзоре новый проект, новый проект без вложений, немецкий, который дает нам возможность зарабатывать евро. На этот раз обычный будет поисковик, который дает нам возможность зарабатывать евро. Каким же образом это все происходит? Это все элементарно, все просто, так же как вы пользуетесь Гуглом. Да, точно так же вы можете установить себе эту поисковую систему. На ваш компьютер, на ваш телефон, либо куда угодно, на ваш планшет. И когда вы будете заходить под свою учетку, да, под свою учетную запись, свой кабинет, и будете производить различные поиски, точно так же, как в Гугле, вам за это будут платить. Если же в Google вы просто какую информацию ищете, вам за это не платят, то здесь ту же самую информацию, которую вы можете найти, вам за это будут платить. Вот здесь написано также Google, то есть вы не где-то будете в какой-то другой поисковой системе искать, вы будете точно так же искать Google, но при помощи данного приложения, да, данного сайта. Этот сайт весьма интересный, он защищает ваш... Компьютер, он защищает от просматривать какой-то сайт, где находятся какие-то вирусы и так далее. То есть, мало того, что он вам платит, он плюс помогает, ну, в принципе, и дает нам заработать. Значит, для тех, кому интересно это попробовать, мы его также тестируем. Хоть мы и видели уже выплаты средств данного проекта, но все равно интересно его попробовать самостоятельно посмотреть, чтобы заплатили именно нам, да, чтобы мы увидели, а потом уже с радостью дальше работали. Значит, первым делом, что вы делаете, когда переходите по ссылке в описании под видео, вы нажимаете вот сюда «Регистрация». Здесь указываете почту, пароль, подтверждаете пароль нажимаете «Зарегистрироваться». После этого нажимаете «Логин», здесь указываете почту, пароль. И нажимаете «Логин». Все, вот таким вот образом вы попадаете на данный поисковик. Значит, что здесь есть? Здесь у нас есть сам кристалл, который нам дает индикатор того, что мы можем вывести или нет. Далее у нас есть строка поисковика. Далее у нас есть партнерская ссылка, которую вы можете распространять. И тогда быстрее сможете здесь выводить денежные средства далее здесь находится ваша почта далее здесь вы можете написать поддержку да на если у вас какой-то возник вопрос то здесь пишите любую информацию нажимаете send и отправляете и логаут это выйти из системы и внизу здесь есть различная информация которую вы также можете почитать вот здесь если вы зайдете также можете перевести на русский. И здесь любая информация, которая вам нужна, здесь всю эту информацию вы сможете с этим всем спокойно ознакомиться. Итак, вот здесь, например, мы хотим что-либо найти. Допустим, мы ищем биткоин. Биткоин, здесь так и пишем биткоин. Нажимаем поиск. Далее у нас открывается, как на гугле, вот такая всякая информация. Мы ищем то, что мы искали. Например, мы хотим зайти на официальный сайт биткоина. Вот сюда нажимаем. И у нас открывается сайт. И вот на сайте, на который вы его, допустим, здесь нашли и перешли, вам здесь нужно находиться от 1 до 2 минут. Ну, то есть, желательно, чем дольше на этом сайте находиться, чтобы было наверняка. Кстати, по поводу кристалла. Да, а как узнать, что уже можно выводить денежные средства? Это при заполнении кристалла. Только кристалл заполняется, вы видите, что он у нас вот, Чуть-чуть немножко заполнил. Когда у нас полностью заполняется вот этот вот кристалл, он становится синим и появляется кнопка вывода средств. Вот она выглядит зеленым, то есть вы в любом случае ее не пропустите. То есть когда кристалл полностью заполнился, вы нажимаете вот так вот на кнопку и можно вывести куда. Различные там выводы есть, но в основном нас интересует PayPal и Bitcoin. Потому что там есть вот другие немецкие какие-то есть, Различные сайты, плюс Amazon магазин, но в основном можно вывести на PayPal и Bitcoin. Вот таким вот образом. Также, если мы зайдем на PayPal, то мы можем видеть Search интернет вот интернет-поиск, 1 евро выплачено. То есть, все нормально, проект платит э, вот в марте месяце, подтверждение того, далее был в феврале месяце. То есть, в принципе, есть выводы средств того, что проект платит. Поэтому как бы и раньше. В любом случае выводы есть, а нам остается сейчас только проверить. Почему? Потому что на русскоязычное население, то есть пока еще этот проект не знаком. А вот за границей, в Германии, там выводы осуществлялись. Вот. А в Германии уже не первый раз выводили, все вывод осуществляется, все нормально. Поэтому мы решили также себе протестировать его, выведет ли... Нам этот 1 евро к нам на биткоин и будем уже знать. То есть в любом случае сейчас мы тестируем, а в следующем обзоре мы уже покажем вывод средств, выплатит ли нам этот проект, либо же нет. Все, вот такой вот обзор, без вложений, просто занимаетесь поиском, можете установить себе его в хроме, в опере, где угодно, как поисковик по умолчанию, и все поиски, которые вы будете задавать, оно вам будет заполняться кристаллы, как только кристалл заполнится, вы денежные средства. Все, кому этот проект понравился, кто его вместе с нами хочет протестировать, ссылка в описании под видео, а те, кто не хочет пока протестировать, то можете пока подождать, как только мы вывод средств выведем и увидим, что этот проект платит, тогда вы можете уже и заходить вместе с нами. Но в любом случае, пока наши русские люди сюда не добрались, потому что они любят мошенничать, любят накручивать, поэтому пока, наверное, проект платит. А как там дальше будет? Время покажет. Все, вот таким вот образом регистрируйтесь, кто хочет. Также ссылка в описании под видео, также ссылка на партнерскую программу. Можете распространять и чем больше вы распространите данную ссылку, тем быстрее у вас будет заполняться кристалл. Все, если вам это видео понравилось, тогда обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео о заработке в интернете вместе с нами. С вами был Сергей, проект InfoSight. Всем до встречи!